Ну вот, факультета дополнительного образования. В Казанском университете продолжается пара выпускных. Обучение совершили иностранные студенты подготовительного факультета КФУ. Это был определенный вызов и для преподавателей учить в таком режиме, потому что мы фактически уходили в три смены. Документы об общем среднем образовании получили учащиеся IT-лицеи. Для выпускников это памятный день, он запомнится на всю жизнь. Привет в эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. В зале совещания Кабинета министров Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров ООА Татнефтехим Инвест Холдинг. Участие приняли президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.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 Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с директором информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве. Обсуждались вопросы в сотрудничестве в формировании правовой культуры среди молодежи, а также участие в проекте «Лаборатория целей устойчивого развития ООН». 29 июля прошел выпускной на подготовительном факультете для иностранных учащихся Казанского федерального университета. Как это было, узнаем в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. В этом году подготовительный факультет окончили 685 человек, в отличие от прошлого года, когда выпускались порядка 550 ребят. Проректором по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев тепло поздравил выпускников и отметил, что выпуск в этом году является одним из самых крупных за последнее время. Также он подчеркнул, что обучались студенты из 40 стран мира, имея при этом порядка 20 разных часовых поясов. Это был определенный вызов и для преподавателей учить в таком режиме, потому что мы фактически выходили в три смены на учебу, для того, чтобы всем ребятам было удобно. Много проблем было с мотивацией. Фактически мы в этом году отчислили 140 человек. На протяжении 9 месяцев слушатели изучали специальные дисциплины, выбранные ими перед поступлением, включающие в себя лекционные занятия, практикумы и мастер-классы. Дистанционное обучение не стало помехой для учащихся и преподавателей. Наоборот, ребята чувствовали себя комфортно и не теряли интерес к образовательному процессу. И практика показала, что оказывается, мы умеем учить дистанцию. То есть мы вот сегодня говорили о том, что наш замечательный один из студентов, выпускник, который поступает на химфакт. А из Китая он выиграл СССР Олимпиаду по знанию русского языка как иностранного, при этом находясь здесь в дистанции, учась, обучаясь русскому языку, находясь в Китае. Проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев посоветовал выпускникам заводить побольше русскоязычных друзей, так как это поможет улучшить не только речь, но и повысить знания в изучении русского языка. Ребята сегодня показали не только свое как бы, знание языка, не только значит, предметное, предметное знания, но и то, что они замечательные. Исполнители и поют, и танцуют, и все что угодно делают, и любят русский язык. Это действительно замечательно, что мы можем вот так за год привить. Сейчас у них тяжелая пора, они все сдают экзамены вступительные в университет. Многие поступают на медицинское направление, потому что самое сейчас важное, актуальное для многих стран. Мы надеемся, что они будут успешными, вот и уже затем продолжат изучать русский язык и предметы и будут замечательными специалистами в своих областях». Хотя эти ребята и остаются в России, учиться они теперь будут в разных вузах. Но то время, когда они пришли учиться на подготовительный факультет Казанского федерального университета и выучили свои первые русские слова, не забудется никогда для нас, родной, уже Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюс. В Казанском университете прошла сессия «Вопрос-ответ» по цифровым образовательным ресурсам и онлайн-курсам. От Центра развития онлайн-образования Института передовых образовательных технологий выступила Елена Сулейманова. Заведующая центром поделилась с коллегами ценной информацией по работе по новому регламенту, новым требованиям и по вопросам размещения онлайн-курсов на внешних платформах. Это будут курсы университета, которые предлагаются на платформе Moodle Казанского федерального университета. Как для наших студентов, так и, если это будут достаточно качественные цифровые образовательные ресурсы, цифровые образовательные продукты, скажем вот так, да, сюда несем и ЦОРы, и онлайн-курсы, так и для внешних пользователей, для студентов других, других вузов, также и для системы дополнительного образования. В УНИКСе состоялось вручение дипломов выпускникам высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете продолжаются выпускные. На этот раз документы об образовании получили учащиеся IT-лицея. Смотри. У меня впечатление пока очень положительное. Оно, конечно, еще не началось. Но вот эта вся подготовка очень волнующая, очень пока торжественно все. Но пока все нравится, пока очень хорошо. В предвкушении. В предвкушении сегодня находятся 70 учащихся IT-лицея. Из них 20 золотых медалистов, а также 100 бальники, победители и призеры всероссийских и международных олимпиад. На торжественной церемонии вручения аттестатов поздравил ребят с радостным событием президент Академии наук Республики Татарстан Мягзюм Салахов. Я вас всех поздравляю с этим заменательным днем. В самом деле... Для выпускников это памятный день, он запомнится на всю жизнь, как мы запомнили все, как мы школу заканчивали. На праздничном концерте на одной сцене оказались не только нынешние, но и прошлогодние выпускники, а также те, кому еще только предстоит сдавать экзамены. Ребята подготовили музыкальные, танцевальные и театральные номера. Для нас как бы, очень важно, чтобы это они помнили, этот патриотизм, этот дух университетский они впитали и хранили всю жизнь. Очень хочется, чтобы они дальше возвращались к нам. Я им всегда говорю, что двери лицея они открыты. Мы очень хотели бы, чтобы они педагогами, учителями, наставниками, олимпиадами, тренерами возвращались. Как рассказал директор лицея, многие ребята планируют продолжить учебу в Казанском федеральном университете. Отметим, что этот год особенен и тем, что это первый выпуск лицея в статусе специализированного учебно-научного центра. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.